мне 23 года. Сам я с города Челябинска приехал в Питер три года назад для развития, так сказать. Так я раньше думал. Учился в школе, после девятого ушел в колледж, начал заниматься спортом, потом Бросил колледж, начал только спортом заниматься, потому что у меня это дело очень поперло. Начал в этом развиваться, обзавелся парышней, Все было хорошо. Переехал в Питер и получил травму из-за спорта. И все как-то пошло неладно. Ссоры с девушкой. Новые знакомства, плохие какие-то знакомства. Начал идти под откос. Начал выпивать, ходить по клубам, по заведениям, по барам, драться на улицах и так далее. Мне понравилось бухать. Ну, то есть я постоянно пил на протяжении ну, лет трех где-то. Сколько ты сейчас в день бухаешь? Ну, сейчас уже прилично начал много выпивать. Где-то банок пять-шесть. В день это минимум. Наверное, так много, потому что здоровье позволяет спортом, как-никак занимался. Могу пойти купить бутылку водки себе и за вечер ее в одного выпить -то спокойно, почему бы нет. Пил, никак не развивался, жалел себя. Бросила девушка. В принципе, я не знаю вообще, что мне сейчас делать. Душу, вот, свое горе, алкоголем. Незнание закрываю этим. Сидел, смотрел видосы всякие на ютубе, в интернете и увидел твое шоу на «Жизнь на прокачку». И ну просто решил написать. Подумал, то что обычно это ну, такое разводило, вот, напишешь, и ну, тебе не ответят, и все. Как бы это такой крик души был. Почему бы и нет, я же ничего не потеряю от этого. Если у меня получится завязать с алкоголем, если ты мне в этом поможешь, то... Я начну сводить с лица татуировки и начну опять заниматься спортом. Вернусь в прежнюю жизнь и хочу, я хочу стать нормальным человеком. В первую очередь я сам себе даю такое слово, то что если у меня получится завязать с алкоголем, я кардинально поменяю свою жизнь к лучшему. Что это последние бутылки в моей жизни будут. Что, ребят, я на месте. Вот должен подойти Егор с минуты на минуту. И для меня это тоже волнительно, я думаю, как и для него. Поэтому ждем его и узнаем, как у него дела. Готов закончить свои алкобудни, своей? свои? Так, готов, но я чуть немного сомневаюсь, надо ли мне это вообще, помощь, что-то в организм себе вкалывать, Я не очень понимаю, мы же с тобой договорились и все уже в курсе, что мы будем делать тебя подшивать тебе. В чем проблема ты сейчас у тебя? Я думаю, то, что я сам могу справиться. Сколько ты времени пьешь? Долго, долго. Ну, значит, за это время ты сам не смог справиться, правильно? Ну, тем более, ты же... ну Я как бы для тебя это все организовал, по сути, поэтому... Я, я не знаю. Просто не знаю. Как-то стремно мне. Ну, во-первых, не парься. Во-вторых, ну, если ты сейчас уйдешь или как-то на что-то не получится, ты подставишь меня, а тем самым я подставлю зрителей. Поэтому, ну, я думаю, что мужчина должен держать э, свои слова, поэтому просто... Попробуй не думать об этом. И пойду к врачу, вот, ну, все переговорю. А тут подождать. Да-да, ты просто покосись я... здесь. как-то вообще -то не по себе как-то сани неохота подставлять на что-то мне вообще не нравится эта история выйти уйти я хочу типа, фиг знает отписаться хочу от этой темы сейчас, сейчас я приду Подышать, Денька, он подышать, он подышал, куда, куда он подышать уж. Ты... Алло, алло, алло, Егор. Егор, ты где, куда ты ушел? Ты можешь, ты можешь туда же вернуться, куда где мы с тобой встретились? Возьми себя, возьми себя в руки, пожалуйста, ты же взрослый человек, мы с тобой договорились. Я же, ну, ты же не хочешь меня подставить, зрителей, ну, это же это просто полный бред, ты должен вернуться назад. Если ты не вернешься, твоя жизнь останется такой же, как и была. Ты это понимаешь? Не зря мне написал. Мы же не зря с тобой встретились, понимаешь? Вернись, пожалуйста, назад. Мы с тобой сейчас все обсудим. Все, давай, окей. Пошли. Сейчас должен подойти. Не, ну это, это, конечно, какая-то полная херня. Ну, взрослый мужик. Ну, вот, во-первых, ты врачей подставляешь, во-вторых, меня. Да, блин, мужик. Пошли, пошли, все давай, веди себя, пожалуйста, нормально, адекватно. Теперь я просто тебе ни одного не оставлю, вот Пойдем, Пойдем. Добрый День добрый. Добрый день. Вот, собственно, добрый человек, вас который вас готов... Из... Загадитесь, присаживайтесь. Давай, здесь садись. Общаемся Обиду. немного. Вас как зовут? Егор. Егор. У меня Игорь, я врач-психиатр-нарколог. Вот. Хотим вам немного помочь. Егор ко мне обратился, у меня шоу на YouTube «Жизнь на прокачку», где я помогаю людям. Егор мне написал с таким сообщением, с таким посылом, что он давно употребляет алкоголь и наконец хочет закончить это делать. И, собственно, я вот его привел для того, чтобы эта вся эпопея закончилась. Поэтому... Ну, расскажи, что привело к нам, какая ситуация? Ну, у меня, можно так сказать, проблема с алкоголем. Ну, Просто бухать начал много. Запои появились или вот какая форма употребления? Или каждый день выпиваешь? Ты каждый день вечером заходил в магазин, стяжек пива. Перерывы были максимальные какие-то за последний, не знаю, год? чтобы Месяц трезвости там, было такое? Да, максимум, наверное, день-два. Это самый максимум. Руки трясутся, тревога, беспокойство сердцебиение, хочется выпить, чтобы снять это состояние, уже есть? Но это у меня постоянно такие ощущения. То есть с утра некомфортно, а? а что-то по здоровью, может быть, какие-то проблемы уже стали появляться? Или еще не обращал внимания, не знаю, там, давление? Ну, давление, я не знаю, с этим это связано или нет, но давление постоянно скачет, головные боли. Но я не думаю, что это с алкоголем связано. Мы вводим препарат. На какой срок уже есть желание отказаться от алкоголя? Типа неделя, год, пять. Ну, полгода, три месяца. Начинать надо с какого-то такого реального, чтобы это было. 50 за компанию не. Да, 50-рек за компанию с этим препаратом можно токсическое поражение печени получить, а mm. потом всю жизнь оставшуюся лечить. Поэтому Понятно. здесь я это расскажу, какие последствия бывают. Мне понять. Вот пока какой настрой. Потому что на этот срок, который мы будем делать, полностью надо будет отказаться от алкоголя. Да, там, да. Включая пиво. Ну, ну, тогда переходим к технической части. Нам надо будет заполнить карточку, взять расписки. И там уже я более подробно расскажу про препараты. Здесь написаны все предосторожности и препараты, продукты лекарственные, которые точно нельзя... Ну, по поводу спиртсодержащего, надеюсь, понятно. То есть все спиртное, пиво, вино, водка, все, что содержит этиловый спирт, с препаратом с этим несовместимо. То все, что где есть спирт. Я вот у знакомых интересовался. У Мне много людей говорят, что это просто пустышка. Mm -hmm. Такой флакон с масляным раствором. Здесь написано диссульферам. Это вещество, которое вводится. Оно одно. Мы его нагреем перед введением. Он блокирует фермент, который расщепляет ацетальдегид. Ацетальдегид – это токсический продукт метаболизма алкоголя. Да? В норме он должен выводиться. Все, дорогие дни. До, до, до, до. Сейчас начинается самое интересное, потому Нет, что я руку. никогда не видел, как подшивают алкоголиков. И я думаю, что это будет интересно и мне, вам. Сейчас попить. Да, просто. да, попей, окей. Ну, а пока все подготавливается, друзья, напишите в комментариях то, о чем вы мечтаете. Возможно, вы хотите как-то, чтобы я вас прокачал. Или у вас есть какое-то желание, которое вы никак не можете сами выполнить. Обязательно напишите мне, я постараюсь сделать все для того, чтобы оно сбылось. Пересохло. Я переволновался. Ну еще бы, это на самом деле серьезный шаг. Так, ну, что, все, все. идем? Готов? Да. Идем. Давайте выходим. Как больно. Я лежал, морщился, я с одного глаза потекла слеза, было, было жестко. Друзья, большое спасибо хочу сказать клинике доктора Лазарева, а в частности, доктору Игорю Александровичу. Игорь Александрович, большое спасибо за то, что помогли, во-первых, мне снять ролик, во-вторых, за то, что помогли исполнить мечту Егора. Mm -hmm. Это, на самом деле, большой шаг. Да, ну вот ну, я говорю, что самое главное, что он дошел, угу. это первый же не убежал, ну, хотя, хотя да, бы люди да, половина вот на этом да. этапе не доходят. Второе, да. что он себя переоборол, почему нужна такая психотерапия, восстановление личности. Но это все пока человек употребляет, сделать невозможно. Угу. Поэтому мы здесь заложили фундамент, угу. а дальше, если он будет предсоблюдать наши рекомендации, посещать специалистов, думаю, что у него отличная... Перспективы. Да, ребят, если у кого-то какие-то трудности с алкоголем, или, может быть, родители выпивают, и вы не знаете, что делать, ссылочку я оставлю в описании, переходите, там будет сайт, можете позвонить, получить какую-то консультацию, или просто прийти сюда в клинику. На самом деле у меня на следующие 2-3 дня сразу поменялось мировоззрение. Я понял то, что мне теперь нельзя пить. И я начал как-то по-другому смотреть на вещи, то есть как мне жить без бухла. Начал развиваться потихонечку спортом опять, потихонечку. То есть это пробежки, зарядки с утра. Самая моя большая радость это то, что я... Завел собаку, как и хотел, в принципе, да? Это вот вы... ангелочек, да? Иди-ка, иди. иди Не надо жалеть себя, когда что-то произошло в жизни, не надо там убиваться алкоголем, отмазываясь то, что это помогает мне забыть какую-то херню, которая произошла со мной. Это все... Пустые оправдания, ты просто тратишь очень много денег на бухло, ты тратишь свой организм, ты э, ссоришься с близкими тебе людьми, ты теряешь друзей, и, в принципе, ты со стороны выглядишь как говно. То есть я посмотрел фотографии, которые я делал вот недавно, да, в годишней давности, и сейчас я просто смотрю понимаю, какой я был ужасный, сратый. Блин, толстый, некрасивый. То есть это сразу-то и не бросается в глаза, если так посмотреть. А посмотреть со стороны, ну, то есть я ужаснулся. Я понял то, что нет, все, пора менять жизнь. И советую также людям заниматься какими-то хорошими вещами. Без допингов, без наркотиков, без алкоголя, потому что это ни к чему не приведет. Саш, хочу тебе сказать... Большое спасибо то, что ты не промолчал, ты ответил мне и помог мне вот, с моей проблемой, которая у меня была. И это да, очень многое для меня, значит, и я буду стараться жить вот, правильно, то есть, как тебе и обещал, в принципе. Друзья, этот ролик дался мне очень нелегко, просто потому, что я снимал его на протяжении трех недель. Вы только себе представьте, нужно было найти клинику, договориться с врачом, в общем, все организовать и наконец-то все это смонтировать. Поэтому, друзья, я очень сильно вас прошу поддержать меня и поставить лайк этому видео. Также напишите в комментариях, как вы думаете, сможет ли Егор продержаться эти полгода и ни разу не употребить алкоголь. Ну а с вами был Александр Жучкин, смотрите мои прошлые видео, подписывайтесь на канал, Пишите свои мечты. До новых встреч. Пока.